так и давайте все это вот как бы в кучку до да, сложим сделав 1 миллион рублей продаж получаете iphone 8 плюс на 256 гигабайт выбираете цвет и в магазине м видео в вашем городе я все это дело оплачиваю вы приходите с паспортом получаете этот iphone 9 человек вот в этом чате они все получили iphone это за миллион. Те, кто делают еще сверху 3 миллиона, то есть в общей сумме 4 миллиона рублей продажи, те покуп получают Macbook Pro за стоимостью 300 тысяч рублей. То есть самую последнюю модель Macbook Pro, которая есть на сегодняшний день. Это такие плюшки. Лично от меня, вот именно в нашей команде для того чтобы вас стимулировать но на самом деле почему я вот искренне сейчас вам говорю почему я начал делать именно вот это ну именно так мотивировать людей именно такими плюшками во первых я понимаю что не каждый даже имея деньги не каждый из вас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 с каждым днем все проще и проще делать обороты по продаже мегаватт-контрактов, потому что все в интернете разлетается и масштабируется информацией. Просто как вирус, это все работает. Соответственно, вы получите макбуки последние модели, которые просто самолет быстрые и мощные. И вы будете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 А, так, а, ну давайте прям Википедии и покажем. Трамвайное депо Красноярск. Так, Красноярск, трамвай. Так как мы работаем с электричеством, в мае месяце я хочу проводить следующее мероприятие. Я почему сейчас об этом говорю, чтобы за заложить в каждом из вас направление, курс к тому, к чему нужно двигаться. То есть трамвая это то, что двигается на электричестве. Сегодня это называют экологическим транспортом, но... Мы с вами сегодня, каждый из вас понимает, что это электричество из ядерных э, электростанций, соответственно, оно не может быть никак экологическим. Единственное, что сами трамваи не, выхлопные газы не производят, поэтому э, ну, являются вроде бы как бы экологическими. И вот э, я хочу в Красноярске Оплачивать проезд, чтобы проезд был бесплатным в трамваях. А, каким образом я это хочу сделать? Так, сейчас что-то пролистываю где-то, да? А, а, вот. 51 трамвай у нас в Красноярске на линии. Смотрим. А, на сегодняшний день проезд в трамвае ну не знаю, сколько там я не ездил, э ну дешевле на несколько рублей, на 2 или три рубля, чем в автобусах. Но так как трамваи не везде могут проехать э только где полотно прости, э но ну, у них э выслано, э то соответственно мало кто пользуется трамвая Плюс э как бы, ну, цена, что на трамваях, что в автобусе, в принципе, там разница небольшая, и поэтому люди ездят на автобусе, автобусы чаще ходят и так далее. Но так как мы занимаемся генераторами электричества, без, ну, так сказать, бесконечного потока электричества, то в будущем, я почему сейчас рассматриваю трамваи, чтобы в будущем перевести на наши генераторы трамвайный депо но начинать взаимодействовать я буду уже в мае ну вернее уже в апреле до да, подготавливать то все и в мае хочу запустить 51 трамвай примерно я узнавал там интересовался можно статистику почитать там с кондукторами поговорить на трамвае проехать они сдают примерно 3000 выручку в день то есть 51 трамвай, 153 тысячи в день у них выручка. И я готов с мая месяца, имея сегодняшние обороты. К маю месяцу мои контракты увеличатся еще. Сейчас давайте посмотрим. С 50 до 120, то есть в два с лишним раза. И у меня уже будет не 35 миллионов, там, а почти 100 миллионов в рублях той инвестиции в мегаватт-контрактах, которую я вам ну, показывал в начале встречи. <coughs> и что это мне дает? А, я беру заключаю договор, а, буду делать это стараться от общины коренных народов Енисейской губернии. У нас а, мы учредили общину. А, и от имени общины, позиционируя общину коренных жителей, а, 30% стоимости... Я буду оплачивать, ну, будет оплачивать община за проезд, то есть 53 тысячи в день. Это в месяц, можете умножить, да, 53 тысячи, 50 тысяч на 30 дней, это полтора миллиона. То есть у меня есть 100 миллионов в мае, полтора миллиона, полтора процента, да, я могу, попро... ну, легко инвестировать без потерь для себя, без какой-то там траты, особой на вот эту акцию. Что, как вы думаете, что произойдет, когда на 30% стоимость в трамваях упадет по сравнению с другим транспортом? Я предполагаю, что в трамваях начнет больше ездить людей, те, которые умеют считать деньги, чтобы сэкономить на проезде. Они даже две пересадки сделают, им будет выгоднее, чем на автобусе ехать. Тем более трамваи ездят без пробок в аварии в принципе не попадают ну то есть как бы самый безопасный транспорт ну и достаточно комфортный там не дергает, никто не обгоняет там ну нету вот этих перегрузок и там просторно в трамваях а еще если цена на 30% процентов будет ниже э, проезда то больше будет ездить народу соответственно начав взаимодействие с, трам... э, с трамвайным депо мы уже сможем там и какие-то листовки размещать и билеты, допустим, сейчас вот в Красноярске, по крайней мере, в других городах я видел, билеты э, печатаются на цветной бумажке да, в виде визитки небольшой. И можно информацию о себе размещать, о тех же генераторах, о криптовалюте, о таксфоне, о, тай, о, тайге, о продукте То есть все, чем э, мы полезным занимаемся, мы можем размещать информацию напрямую, без всяких препятствий э, в трамваях. Помимо этого... Падение цены на общественном транспорте однозначно вызовет интерес средств массовой информации. Интерес администрации. Об этом будут говорить, шуметь. И нам не нужно будет платить денег за рекламу, чтобы нас показывали по телевизору. Они будут делать это сами. Как ноу-хау. О, смотрите, нифига себе, что происходит. Потом в июне месяце мы в два раза понизим стоимость проезда. А, и трамваи уже будут э, в июне месяце вообще ездить все битком забитые. <coughs> Из-за того, что э, людей будет ездить больше, в целом вся выручка в трамвайном депо возрастет. И мы уже совместно сможем модернизировать парк, заказать новые трамваи, более комфортабельные, с кондиционерами, с мониторами, с информационными, с жидкокристаллическими и так далее и тому подобное. То есть мы будем потихонечку осваивать свой город до 1 сентября. А 1 сентября получим генератор за свою проделанную работу в первую очередь. Да, и все трамвайное депо мы переведем на электричество бесплатное. И соответственно проезд у нас станет абсолютно безоплатным. Это вот моя идея, которую вы также можете масштабировать. Она плавает у меня в голове с порядка трех лет. Некоторые из людей, которые из вас сегодня есть в чате, они знают об этой идее с моих уст. Ну как бы, что она вот сейчас рождается. То есть я ее носил несколько лет. Именно вот эту идею. Также можно делать с электрическим транспортом троллейбусы. То есть троллейбусы, трамваи, пожалуйста, все вот используйте. Вот этот механизм. Но чтобы его использовать, вам нужно нарастить свою денежную массу мегаватт контракты позволяют наращивать денежную массу просто если вы сегодня не начнете вот эти свои доходы тратить там на ненужные там вещи там куда то выкидывать их или еще хуже того там покупать на них биткоины и ждать пока он вырастет там или еще куда то инвестировать самая лучшая инвестиция сегодня это мегаватт контракты я думаю больше и лучшие инвестиции в жизни просто ну по крайней мере за на наш век уже других не будет, потому что энергетика мы в начале встречи обсудили, что это на сегодняшний день наивысшая отрасль, самая востребованная отрасль это энергетика. Ну, меня на сегодняшний день э, все, мы так часок прообщались, э, я сейчас готов выслушать каждого э, в отдельности. Когда вы сформируете свои чаты в скайпе, меня туда добавьте, чтобы я просто мониторил, смотрел, проводил на первых порах. Возможно, если кто-то не умеет еще вещать да, или там стесняется или еще как-то комплексует, я без проблем в ваших 9 чатах готов проводить планерки, работать с вашими людьми на первых порах и чтобы показывать своим примером, как вам действовать дальше. Ну, то есть помогать своим авторитетам, если у кого-то еще не наработан авторитет в социальных сетях, там доверие какое-то, то есть без проблем можете на меня опираться. Но сейчас говорю, то есть можете высказаться те, кто получил айфоны, свои отзывы, ощущения, пользовались ли раньше айфонами. Какая, ну, чё, что заметили, там скорость может быть быстрее по сравнению с другими телефонами, функционал комфорт и так далее. Ну просто обратную связь дайте, то есть полчасика на обратную связь и будем завершать. А вот, давай чуть-чуть еще по работе, а потом о хорошем. Ну, ага, нет. ага. Смотри, вот как бы, не знаю, рационализационное предложение, как бы группы, которые мы будем создавать, и в основном будут состоять из людей, которые далеки, скажем так, от маркетинговых решений, реализации маркетинговых решений в сети. Поэтому э, надо проработать и просмотреть вопрос подключения хотя бы э, наш, тех людей, которые будут в наших группах к роботам э, ВК. Чтобы они быстрее набирали э, вот этот состав людей, с которыми они могли работать хотя бы для ВК. В остальных, конечно, в соцсетях уже будут самостоятельно двигать эту тему. Вот как бы это. Один из вопросов... А он, я сейчас сразу не скажу, он нерешаемый, потому что я как только оттуда убрал руку с пульса, и я заходил, смотрел таблицы, смотрел чат, там так все и умерло. Ну, просто люди не хотят зарабатывать деньги за свою работу. Они хотят, чтобы ничего не делать, и им платили, я имею в виду, технических специалистов, которые этим занимались. Ну, именно техники, которые вот это все предложили, делали поначалу. А когда им сказали, ну вот как бы все мы вам отладили, все вам запустили, дали людей, вот вам дали денег, все, дальше двигайтесь сами. Нам ничего не надо, вот все бабки ваши. И все, и люди не смогли контролировать, ну, руководить не смогли люди собой, своими привычками. Все, бабки потрачены, все прохерачено. И, как бы, а нужно постоянно подновлять там техническую составляющую, прокси, чтобы, когда в бан попадает прокси, его нужно там обновлять на новое. Это строит там небольших копеек, там 7 рублей. Один аккаунт прокси стоит обычных 7 рублей, железно. Ну, а как бы человек, оказывается, уже человек на это деньги даже не оставил, а просто там себя залил, либо еще как-то сделал, прокурил там, я не знаю, ну Ну, вот так вот получилось. То есть получается, что сейчас не работает робот? Я даже не знаю, работает он или нет. не передо мной ничего, никто отчеты никакие не сдает. Я просто вижу по своему аккаунту, что добавление друзей, как раньше, по 100 штук в день нет уже. Ну вот, видишь, есть свои... Вот планерку мы записываем, да, если есть специалисты в этой области, без проблем, давайте, ну, звоните нам, ну, обращайтесь к нам. То есть сейчас мы почему и проводим это все, чтобы те люди, которых сегодня не достает в команде с определенными специфическими вот этими способностями продвижения в социальной сети, чтобы они видели, чего у нас не хватает, и звонили к нам, обращались. И мы будем их также сюда в команду брать и двигаться, и внедрять их технологии. Дальше? Поехали. Так, по поводу моей... Э, вот этот как предложение, которое я скинул. Ты вроде бы там лайк поставил. Сейчас немножечко корректируешь ситуацию. Нет, я, я не коррек... <плодисмент> Это все ваше. Не надо там какую-то строгость понимаю, но нам, ну, в любом случае нам нужно выработать сейчас единую позицию по всей по применению чтобы у нас не было разнобоя только Поэтому, опытным сейчас... путем эдуард ты это применишь виталий другое алексей третье. кто-то друг у друга чего-то возьмет каждый делает то что делает не надо тут к чему-то к центрированию идти опять же мы же говорим о децентрализации и с опытным путем Виталия на следующей, допустим, планерке скажет, а у меня вот эта фишка сработала, а вот это не сработало. У Алексея будет, допустим, вот это работает, это не работает. Каждый будет делиться, и вот этот лучший опыт, он сам по себе выкристаллизовываться будет, сам по себе, естественным путем. Не надо сейчас, не имея вот этого опыта, на каких-то догадках выстраивать, вот это лучше или вот это хуже. Просто ты выки вкинул это в чат... Все замечательно, тебе некоторые люди отписались, блин, Эдуард, классно, беру себе на вооружение. Все, Наталья взяла на вооружение, Лена взяла на вооружение. У них, у каждого свой опыт, у каждого региональный опыт, там везде в регионах может по-разному по проходить реакция людей быть. Все, на планерках они будут свою реакцию говорить, и мы будем понимать, вот так выбрать или вот так выбрать, сделать. вот хотелось как раз касательно этих действий, ну и тех, кто сделал там миллион, три, пять, вот, то есть, люди не делятся, поделились бы секретом, как они это сделали, ну вот мы с Арсеном сегодня разговаривали, он там пригласил трех человек, которые по миллиону, ну то есть, это как бы не интересно, интересно вот в плане масштабности, то есть, пригласил там 50 100 человек за месяц вот как, как они делают вот такие объемы где они делают офлайн онлайн каким образом то есть поделитесь. делитесь конечно да все в одном чате да все вот список сейчас на сайт разместят ну кто мешает знакомиться, здороваться, созваниваться и общаться на эти темы. Нет, а, а сейчас в чем проблема это сделать? Нет, ну и сейчас ну, да ну и сейчас делитесь. Я однократно задавал этот вопрос. Ну, в, в, в, у всех молчок. Тишина М все там. Дима, молчок. Знаешь, почему был? Потому что это было двадцать девятое, тридцатое, тридцать первое. Да, ажиотаж был, все понятно. Сейчас можно может кто-то сказать там. Ну у кого там миллион три, откуда ну? Откуда бабки, люди? Нет, откуда люди? Я я это... Можно я тоже расскажу? Да, да, да можно, а можно. можно. А я первая. Давай, Наташа, расскажи. Ага, пока. Давай. можем с тобой вместе рассказать. Я полностью применяю технологию, которую, которую научил Владимир Мошкин. То есть это репост на страницу ВКонтакте. И все то же самое, что делают ребята. Это составление объявлений и раскидывание их по чатам. За три дня, получается, в основном у меня продажи шли 28, 29, 30, ну, три с половиной дня и 31, это даты марта. Вот. Это, получается, на миллион сто двадцать тысяч у меня продажи за эти дни случились. И я веду базу, у меня 28 покупателей, то есть в среднем 10-12 человек чуть больше в день я а обрабатываю. Ну молодец, но ну, у тебя жировые попались тоже. Ну как, я тебе могу сказать, средний размер заявки. В среднем это 10 тысяч, 50 тысяч, но самые крупные заявки были это 100 тысяч и 300 тысяч рублей в эфириуме. То есть я сразу сказала и написала свои правила. Принимаю эфириум, принимаю призм, принимаю платежи за границы. Самые первые крупные заявки вот у меня Максим из Германии, прямо это, Western Union мне отправил, он вышел на меня ВКонтакте, мы с ним переписывались в личке, то есть устанавливаешь контакт, там, либо по скайпу начинаешь переписываться, либо ВКонтакте, потом созвон обязательно голосом, то есть не бояться контакта голосом, да? Голосом очень важно контактировать, чтобы человек почувствовал тебя, да? Когда голос слышат, они больше верят. Ну вот это в основном все. у меня во рту пересохло, пойду пить. Еще дополню немножко к этому. Очень хорошо иметь свой YouTube-канал, даже если он не раскручен абсолютно, то есть там ноль у тебя людей, ты заливаешь туда все видео, заходишь ко мне на канал, к Владимиру, там, еще к Денису Залевскому, там все видео одинаковые, то есть выбираешь так, чтобы, не надо, допустим, 20-50 видео, только то, что касается понимания процесса. Заливаешь себе эти видео, ставишь там свой логотип, если умеешь, и, соответственно, тогда ВКонтакте делаешь ссылки на свое видео когда ты их залил тебе соответственно там есть возможность разместить на своих контактах либо делаешь прямую ссылку вконтакте потом отдельно можешь залить группу создать группу вконтакте залить туда видео в одноклассниках делаешь то же самое на мейловском ресурсе на еще то есть вот с нуля вот я буду допустим в ближайшее время проводить вебинар в своей группе у меня там всего на сегодняшний день три человека и я буду делать объявления чтобы добавлялись туда и я буду рассказывать все вот эти маркетинговые ходы которые необходимо делать прям по буквам как про Проходить. С чего начинать? То есть я просто сейчас расскажу реально, то есть видел пример реально построения э, миллионной структуры, как это делается с нуля. То есть вот мы два с половиной года где-то познакомились с Владимиром, буквально случайно, вот сколько нас там было, 3-5 человек он где-то собрал в интернете абсолютно, я так понимаю, незнакомых ему людей, и говорит, вот смотрите, что я делаю. У него там сайт, э, до этого отобрали там люди другие, и он нам показывал, реально проводил планерки, там два раза в неделю, Ты показывал, что он делал. Реально тыкал носом, что здесь нужно ВКонтакте, вот есть возможность ВКонтакте сегодня добавить 20-50 друзей, сколько контакт позволит. Он это делал. Записал видео, разместил, сколько репостов, классов, все это показывал пошагово. И я и до сих начинают. пор это делаю, хотя могу уже этого не делать, но я все равно делаю, потому я... что если вы перестаете это делать правда, каждый день, правда, динамика папа, падает. Я закончу, все верно, я закончу, <с смотри. <с так вот, я после того, как я увидел, как это все работает, я понял для себя, что в интернете можно продать все, что угодно, все. Максимальный срок продажи любого товара, любой услуги, это будет 3 месяца максимально, если ты вообще... У тебя никогда ничего не было, ты зашел в интернет, начал методически делать определенные вещи, через три месяца ты сделаешь первую продажу. А потом пойдет это все по нарастающей, если ты будешь продолжать это. На следующем месяце ты сделаешь 2 три продажи, через месяц ты 5-10 продажи, и так дальше, больше, больше. Именно вот эта технология дает возможность реализовать любые проекты. И ей мы сейчас все пользуемся. То есть нужно иметь канал YouTube обязательно контакт и как можно больше видов соцсетей для того чтобы распространить информацию то есть чем больше аудитория у тебя есть тем больше о тебе узнают потому что все классы трипосты мало кто занимается перезаливкой а именно нужно перезаливать да все это понятно, конкретно вот именно про мегаватты интересует ситуацию. Да какая разница. Я вот извиняюсь за свой французский, если ты возьмешь, выставишь на продажу фекалии фотографии продавать, ты их будешь продавать. Я тебе серьезно говорю. Будешь продавать. Неважно, что. А мегаватт-контракт на сегодняшний день это вообще уникальная просто технология. То есть здесь нет вообще никаких этих, я вот не знаю, сколько я изучаю, смотрю, и чем больше информации поступает извне по поводу мегаватт-контракта, тем больше и уверенности, и веры, и все, мы идем в нужном направлении. Вот я согласна с Эдуардом, вот основным моим фактором в продажах была, была моя внутренняя уверенность в товаре. Потому что если продавать, неважно, мегаватт-контракты, ручки, какие-то там зубные щетки, пасты и так далее, если вы это делаете только ради того, чтобы получить денег, то, ну, не знаю, как у вас эти продажи пойдут. Но если вы делаете, понятно, что финансовая как бы, составляющая тоже играет большую роль, но если вы еще уверены в товаре и знаете, что эта технология будет реализована, она нужна огромному количеству людей, вот внутри меня просто была уверенность. А, а, вообще, как бы, почему у меня так продажи а, произошли? С 19 числа я первый раз получила у Володи Мегаватт контракты. И где-то числа 29-го, наверное, да, Володя, ты написал в чате, что я сделал товарооборот в миллион. Каким образом это у меня произошло? То есть, ну, понятно, что это не вот, ну, как бы, не на раз, два, три, потому что до этого была внутренняя работа и трансформация со, самой собой, причем не один год. И эта внутренняя работа с собой, я ее рекомендую проводить каждому, и регулярно, постоянно, потому что вся наша, вся наша жизнь это... Обучение Я обучилась квантовым технологиям пятого измерения, и я считаю, что именно вот даже сама возможность, которая пришла в виде компании Search Energy, видеть бестопливных генераторов в виде предложения от Володи, как раз результат вот моей внутренней трансформации. Ну, это прелюдия, и как бы это не касается вообще, это отдельная тема для разговора, если нужно будет, если есть желающие, мы можем отдельно провести какой-то вебинар на эту тему, есть преподаватели, у которых я училась, можно этих преподавателей попросить и так далее. Что касательно конкретных каких-то действий, вот в частности ВКонтакте, да, я согласна с Эдуардом, что нужно, вот я утром просыпаюсь, и я каждый день добавляю к себе в друзьях в ВКонтакте 25-30 человек, то есть ну, там 40 я пробовала, но 40 если регулярно добавлять, они могут забанить. Всегда добавляю в друзья. Когда человек, я вижу, приходит оповещение, что человек Подтвердился мой, как бы, мой запрос. Я составила на все разные абсолютно шаблоны. Я пишу, к примеру, да я вижу, что человек ко мне добавился. Я ему пишу, там, здравствуйте, там, рада знакомству. В качестве благодарности там, за знакомство примите от меня один мегаватт в контракт в подарок. Что такое мегаватт контракт? И вот коротенькое такой вот как бы, да отправляют. Человек, естественно, говорит, там, благодарю или еще что-то. Я говорю, там, нужно будет, более подробной информации обращайтесь, мой скайп такой-то, телефон такой-то. Посты, опять же, в рипне, когда вот, ну, уже пошли продажи, особо простые, там, новые выкладываются. У меня их не было, не было этого времени. Что я делала? Я брала один пост, выкладывала его, ну, как бы, ставила лайк. И в процессе работы я вспоминала, например, ну, через час, через два, я этот же пост брала, копировала, а, заново вставляла в ленту, отправляла его, старую убирала. Таким образом в ленте ваших друзей постоянно ваш пост, он крутится, потому что... Одновременно все друзья да, не могут быть онлайн. Сейчас одно количество людей, через какое-то время совсем другие люди приходят. И они видят эту информацию, обновляют. Люди, которые лайкуют эти посты, у меня тоже были заготовки. Я этим людям тоже пишу, благодарю за лайк. И опять же, в качестве там, благодарности или вы какую-то свою формулировку да, придумайте. То есть, вот, чтобы касания какие-то были. В ВКонтакте всегда приходят оповещения о днях рождения. Я, у меня есть картинки для поздравлений как для мужчин, для, так и для женщин. И также текстовые поздравления. Поздравления, естественно, получать всем приятно. Я без всяких мегаватт-контрактов, я просто им отправляю поздравления. В любом случае человек Пир отписывается потом. Пусть не в этот день, через день, через три напишет, Благодарю, там приятно, спасибо и так далее. И вот здесь, вот я уже пишу там еще раз с праздником, вот еще в качестве там примите подарок от меня, там один мегаватт контракт. Таким вот образом. Что касательно канала YouTube, я тоже согласна. Он у меня абсолютно не раскручен, у меня там 50 с лишним человек всего лишь подписчиков. Я сделала отдельный плейлист для себя, он называется «Вечные генераторы». Ребята в чатах, вот в нашем основном чате, где все акционеры есть, какие-то ролики записывают, выкладывают. Я их перезаливаю себе на канал со своими контактными данными и отправляю. И сделала заготовку для общения. В скайпе делала рассылку. Сделала заготовку. Вот люди ну, говорят там, расскажите поподробнее. То есть, вот, ну, основные там, да, какие-то моменты. Как зарегистрироваться сайт основной Search Energy? Что такое вообще бестопливные генераторы? Ну, вот небольшую какую-то информацию. Вот таким вот образом идет взаимодействие. А потом мы уже, ну, это первое, да. Второе, я а, в своем окружении о бестопливных генераторах рассказывала а, всем своим а, здравомыслящим людям, дружащим с головой. И у, у всех людей я а, услышала отклик. Да, не все как бы купили мегаватт-контракты, но половина людей, с которыми я успела проконтактировать, а, эти люди а, купили а, контракты. Далее. Тоже я как бы вела учет. Я сделала таблицу в Google Диске. Она удобная, потому что один человек ну, как бы, покупал сначала одну, один раз, потом второй, третий. Бывает не... много людей, которые обращаются не единожды. И вот в этом списке у меня 108 позиций. То есть вот за 10 дней 108 позиций как бы я обработала. Что еще, что еще? Ну вот по, с бонусами вот эту вот ситуацию я придумала. Мне, я люблю сама получать подарки, люблю делать подарки. Я посчитала, что если я буду частью своей прибыли, а вот моя прибыль, к примеру, 10%, да, чистый мой доход. Я своим доходом в виде мегаватт-контрактов делилась десятью процентами. От своего дохода 10% процентов я отдавала людям. Я посчитала, что для меня, ну, всем будет хорошо. Во-первых, у меня будет идти товарооборот. Во-вторых, у меня будет идти доход, пусть это будет не сто процентов, там, не десять процентов, будет меньше. А, но будут довольны, как бы я буду довольна, и тот человек, который ко мне обратился. Потом ну, ребята увидели это в, чат, в чате, тоже начали это делать. Тогда я стала <coughs>, своих людей, которые у меня уже покупали мегаватт-контракты. Опять же, это как вирусный маркетинг, да. А, все контакты в моей таблице этих людей есть. Я им всем сделала рассылку, в личку написала. Там, здравствуй, Эдуард, здравствуй, Петр если по твоей рекомендации у меня кто-то купит мегаватт контракта, то тебе будет бонус и твоему партнеру будет, и твоему клиенту будет тоже бонус. Вот. И всем тоже было хорошо. Да, моя прибыль была меньше, но зато мне люди сами уже как бы это, приводили клиентов. И сейчас вот уже прошло ну, как бы совсем мало времени. Люди сами выходят на меня. Выходят на меня в скайпе, выходят в телеграме, выходят в WhatsApp. Пишут, звонят, общалась уже из Финляндии, с Владивостоком общалась. То есть есть огромная заинтересованность у людей. Вот. Это вот что касается ну, как бы моих методов продвижения. По поводу подарка, телефон я побежала, получила, времени не было, но естественно хочется в руках потрогать этот подарок. Тем более у меня iPhone не было никогда, был просто телефон. Я не так давно, где-то месяц назад, телефон вообще потеряла. Теперь я понимаю вообще для чего я его потеряла. Вот. И времени не было заняться телефоном, потому что очень много было заявок обрабатывать. Я буквально вчера только а, купила а, его, стекло на телефон, купила чеков, вставила сим-карту и вот параллельно там с переговорами, со звонками стала а, пользоваться. Да? Еще, конечно, не освоилась, но я уже вижу, вот там какие-то я приложения, допустим, закачивала они одномоментно, просто вот одним нажатием кнопки они заканчиваются естественно другие функции они тоже такие же быстрые и огромная конечно благодарность Володе такой подарок щедрый я уже начала свою первую линию набирать сделала чат у меня в этом чате сейчас семь человек я ну как бы вот Володе только сейчас озвучил да что всем он партнером будет по iPhone ударить но я решила что если человек именно вот э, в моей команде будет делать товарооборот в миллион рублей, то я буду тоже такой же iPhone дарить. Да, это может быть, будет, ну, как бы, большая часть из моей прибыли, но, во-первых, как бы, мой товарооборот будет больше, и все равно, если несколько человек сделают такой товарооборот, все равно у меня будет прибыль. И самое, наверное, главное и основное, что, что нужно не, на, не зацикливаться на результате, что вот, вот мне кровь из носу нужно сделать миллион, а то вот я телефон не получу и так далее. А, да, я как бы во Вселенную отправила такое намерение, я хочу получить телефон, вот, но я эту, я это отпустила и стала, ну как как вам, да, вот какие-то внешние действия, понятно, я делала, но я их делала с той позиции. А, как бы как наблюдатель, да? каким образом это будет реализовываться в моей реальности. И это вот именно таким образом у меня сработало. Это, наверное, я все. Благодарю за внимание. То же самое также вот, по поводу айфона, как бы вот, первые 800 тысяч, когда были набраны, Владимир сказал, вот у нас уже есть первый лидер, я как бы подумал, ну 800 прилетели там за два дня, хорошо, неизвестно сколько будут эти 200, и отпустил эту ситуацию, будет, будет, не будет, не будет, будет да, хорошо, я оно пошло, пошло раз, как бы смотришь, у -у -у. уже ко времени, когда получать, уже там получилось и, и больше, чем миллион. Да. Ну а вообще вот смотрите, да, каждый из вас неоднократно пробовал себя в каких-то либо сетях. но просто свое отношение, что вот мегаватт контракты продавать это как горячие пирожки. но ну, я не знаю, там, ну, можно вообще ничего о них не знать. Можно не быть социальным человеком в сетях и уже продавать их. Ну потому что, ну, это реально продается полностью валой да потому что вот последнее время я занималась криптовалютой и довольно-таки как бы нормально успешно мой результат меня радовал но просто я смотрю какие ну как энергетические затраты если я делаю действия там и здесь все это происходит здесь намного быстрее и больше и что еще мне здесь нравится то что здесь стать акционером, да, и купить мегаватт-контракты может абсолютно любой человек. Хоть два контракта, хоть десять, да, это может. Тем более, но ну, когда цена была 10 рублей, сейчас 50 рублей. Да даже будет цена там рублей, да, может быть будет у человека возможность такой, такой контракт купить, потому что во многих каких-то компаниях еще где-то есть какой-то определенный порог входа и не каждому он доступен у тебя... Алексей. Все вроде а осталось... Да, да. Вот. Поэтому э, я очень довольна и очень рада, что я пришла сюда и, естественно, все свои знания, которые вот, ну, э, дали мне этот результат, я сейчас уже начала своим партнерам передавать. Вот. Во что это выльется, мы будем смотреть. Конечно, я очень хочу, чтобы у каждой получил такой же результат как минимум, как максимум, ну, пределов нет. Ну ч ⁇ кто Я у нас? К тебе в команду. <laughs> Что? Кто у нас еще не выговорился? Я хочу в команду пойти. Юль, тебя плохо слышно, ты как-то немножко зависаешь. Ладно. Юля в команду к тебе хочет, Елена. А, ко мне? Ой, милости просим, Юль. Тем более мы с тобой познакомились уже, пообщались. С удовольствием. Все, Наташа. Ребята, я прощаюсь с вами, потому что поздно у меня ребенок никак не спит. Была рада общению. Нужен будет совет, опыт. Стучитесь в личку, звоните по телефону. Всем пока. Пока-пока, Наташа. Можно вопрос, Владимир, задать? Конечно, конечно. Вот у меня так вышло, что в первые дни, когда я начал заниматься, у меня не продажи шли, а сеть строилась. И именно людей, с которыми хотелось бы работать, скажем так, и не год, и не два. И вот из всей общей массы один-два сначала набралось. Потом еще один появился так на горизонте, да? И вот сейчас уже около четырех таких вот основных. И у меня, ну, я знаю, что они сейчас не присутствуют в разговоре, в планерке. И вот мне интересно, вот, ну, могу я с ними сразу, да? Сейчас? К тому же они все закупились. То есть все закупились уже своими многоват контрактами. Я также с ними делился, но закупились они в, в большей степени сами, чем я с ними делился. Да, то есть когда они привлекали мне клиентов. То есть у нас вот с Еленой. Ну, одновременно, да, то есть получается, но я чуть раньше начал просто, ну, похожие идеи, да, то есть сформировались, вот. Ну, я, я как понял, это и есть принцип его интеллекта, когда идея одна и та же приходит разным людям, да, то есть да, мы да. не вот. И она приходит одновременно, при этом никто никого не перенимал, что самое интересное, что вот, ну, Работала люди, ну, что... и у тебя, и у тебя. Да, и, и люди, многие mm -hmm. даже это, говорят, вот, Блин, вот столько совпадений, столько совпадений. Я понимаю, что эти совпадения – это как раз принцип вот этого ну, глобального интеллекта, который сформировался, и из всей общей массы где-то процентов 10-20 людей идут именно вот определенного типа, то есть ну по совпадениям. Ну, ну, что еще хотел сказать, вот то, что именно вот этих хотелось людей с собой взять, и команда у меня, естественно, не полная сейчас, да? то есть вот, у меня 4 как бы основных я так наметил. Так что если есть желающие из текущего созвона, тоже с удовольствием буду работать. Вот. Какие я, принципы применял, в принципе, в работе. Ну, Елена их озвучила, просто я тоже в первый день вообще не знал, как мне сделать этот план. Потому что продаж никаких раньше не делал, никаких вообще. И получается, что я просто решил. Ну, сначала я просто. Как вот нам. А, то есть э, от, от, от того, что ну, как бы хотелось поделиться с людьми подарками вот этим, да, то есть я решил просто дать, чуть-чуть ну, больше подарков, и от этого первому другу своему отдал, да, и он мне сделал первые созвоны с одними, с другими, вот мы весь вечер просто обзвонили всех его друзей по SkyWay и просто общались с ними. И вот так вот мы делали около трех дней, то есть на третий день у нас вошли первые продажи, то есть люди проникли с темой. Uh, и когда они все поняли, что это такое, у нас пошли деньги. То есть сначала они закупились раз, и в принципе в течение там десяти двух этих двух недель, да, десяти дней, они закупались еще, еще, и еще. Uh -huh. вот. да, Самые скептики, они тогда сами стали изучать тему, они подумали, а что если это правда, да, потому что в Skyway они сами так начинали. И когда они пробили всего до основания, они начали закупать еще, еще, еще. Просто каждый день присылают денег и все. майнеры говорят, у нас биток, когда вот мы майним деньги, мы будем там приносить деньги каждую неделю или каждые две недели. То есть еще, еще, еще. Потому что это единственное место, где сейчас можно хорошо конвертировать. Но это вот только вот процентов 10-20 от всех продаж. Также вот. Ну, были, знаешь, очень маленькие продажи, но я их, знаешь, за что ценил? То есть вот на 3 доллара, на 500 рублей, то есть я их даже на сотовый принимал. Я их ценил за то, что они идут на идею. И то, что они репостят, я им ну, предлагал репосты. И вот с репостов у меня было 3-4 клиента. но в целом, тысячи на 50-80 мне репосты дали. Вот. Ну, продаж. Так что вот репосты работают. Проценты, я что заметил, 5% давать много, 2%. Это вот оптимальный вариант от своей прибыли дать за друга. Ну, вот у меня так вот это, это сработало. Кому давал 5%, считали меня с тобой на равных почему-то не двигали ничего. То есть вот, ну так вот это сработало с ними. Они вот, вообще я... ничего не посчитали, это ты так посчитал? Да, и я может, так посчитал. вот у меня вот один только сработал, и то мне пришлось его. Вот у него одни бизнесмены в Екатеринбурге, вот, Игорь Чуркаев, он эту тему вообще целый год уже раньше меня изучал. Вот. А вот он бизнесменов сейчас всех собрал, а они все такие думают лохотрон, короче, ну, не идет, короче, никто. Пока я их всех там не поругал, когда я их всех поругал, у меня там 4-5-6 человек сразу же купили на 10-20 тысяч. Ну, каждый закупился по чуть-чуть. Вот тоже, да, надо как-то вот люди, ну, иногда вот по-хорошему иногда вот немножко сказать что дураки как бы ну я говорю что вам стоит говорю ну выделить копейку и ничем не рискую в принципе да то есть ну чтобы потом вообще не оказаться вот в этом а сейчас они уже интересуются как бы ну хотя вот ну сейчас вот выпустил 1 апреля Кугушев видео что надо демонстрировать вот это производство на видео снимать и вот именно вот у нас был созвон вчера из, ну, из Беларуси. Женщина у нее свой завод. Она нас приглашает на свой завод. А я говорю, ну из Беларуси, говорю, надо квадрокоптер, чтобы мы вам туда свой двигатель переправили контрабандой. Потому что, говорю, таможни, говорю, сейчас задержит надолго. Ну просто шутим так. И вот она вот тоже, да, то есть такой вот скептику, вот им надо показать еще, ну, то именно с заводом, этим бизнесменом. Вот. Но вот сейчас у нас у меня как минимум уже три человека гонят меня вот на эти заводы. Да в принципе и в Грозном тоже. Он с самого начала звал. Просто они это. Ну как вот у меня вот основная это Бугульма, то есть ну Татарстан, да, то есть Екатеринбург, Грозный, ну и в Грозном рядышком там еще один человек, то есть это город Нальчик. То есть у меня четыре основных таких позиции. Но вот этот из Нальчика он по всему миру работает. У него вся Европа, короче, у него. Да, он, он в сети с 90-х годов, то есть просто человек из Китая даже в сети участвовал. Говорит, у меня уже есть, в принципе, наметки, как можно в Китай продвигать. Я говорю, ну это, наверное, потом, говорю, после сентября у нас уже будет все выпущено. То есть наметок очень много. И что я хочу сказать, я как программист, я знаю, ну, вот эти людские типа загвоздки, ой, а как там надо, там, мне надо там раскрутить страничку. Если честно, я вот вообще никак не раскручивал страничку и просто вот именно с людьми работаю. И именно вот, вот это вот, от людей к людям, то есть люди приходят на идею, и они сами двигают, потому что вот энергия у них идет, вот это, как ты говоришь, уверенность вот эта, да? Потому что человека, как ты его найдешь среди тысячи людей, ну вот он на, на человека идет, а здесь вот оно притягивается само. Причем притягивается, когда ты действуешь, вот особенно заметил, вот я когда не потеряю денег, да, пока свое личное не потеряю, а у меня что-то не срабатывает. И вот когда я стал в свое вкладывать личное, и я даже на выводе, когда призму выводил за реальные деньги, я там довольно-таки много денег потерял, но когда я их стал выводить, ко мне потом люди потянулись, призму меня покупали. То есть, ну вот пока ты реально сам не начнешь вкладываться, да, то есть вот этим заниматься созвонами, общением, и, и то есть. Ну, вот эта движуха, она не включается. То есть как будто вот, знаешь, это, как будто ты вот виртуальный ты такой, да, то есть ничем не рискуешь, но а у тебя и движений нету, как бы. А вот когда ты вот, сам еще закупился, да, у тебя вот что-то личное идет, оно и вихрь вот этот энергетически создается, и на тебя прям реально люди выходят. И когда ты вот этими подарками делишься от души, то есть это тоже все работает. Люди это очень сильно чувствуют. Прямо вот даже вот каждому, я всегда каждому до последнего давал подарок. Ну, потом стал считать, что это очень крупные подарки, но я все равно давал подарок, и потом на них так срабатывало, что они, ну, как бы сами докупали, и еще потом еще кому-то рассказывали, и люди еще приходили. То есть, ну, так вот всегда вот срабатывало. Один человек как бы как минимум докупит и еще кого-то пригласит. Ну просто вот у них появлялась свободная энергия какая-то, да, вот от этого подарка, и они готовы были просто об этом кому-то рассказать. Вот. Некоторым просто нравилась сама идея, мы обсуждали там час, полтора могли обсуждать. То есть, э, ну так вот, бывало, что четыре разговора одновременно. Я с людьми разговариваю, одновременно переписываю, и вот я просто как сейчас с вами разговариваю, у меня бывало две-три сделки, я закрывал просто вот пока переписываюсь. Вот так вот люди приходят, да, покупайте, да, покупаю, И сразу просто их провожу. И этот пиликает сотовый, я как-то ночью сотовый пиликает, а я думаю, о, наверное, там еще кто-то что-то купил, как бы, ну, у меня уже такое, вот сейчас вот при вы слышали, там смс-ка, да, там, вайбер или к WhatsApp пришла. А у меня было ощущение, что у меня сейчас деньги начнут за закинулись, как бы. -то. То есть, ну такая вот привычка уже, да, такая, что там деньги опять кто-то перечислил, надо отправить контракты вот эти. То есть да, вот в такой поток входишь и все, а поток наработать легко. То есть, во-первых, вот ну, процент я его не всем, опять же, даю, но я чувствую это. Вот человек да Ты вот, да. тысячу рублей дал человеку, да? Тысячу рублей у тебя человек за тысячу рублей купил, и ты понимаешь, что ну мало он купил. Вот ты ему говоришь, слушай, ну тут вот, будет у тебя друг. Ну, я тебе дам два процента. Я говорю, всем не предлагаю, просто вот я вижу, что у тебя мало. да, То есть ты можешь поработать, заработать. Вот. И он, как, ну, был у меня такой один человек, он действительно по 1000 рублей покупал, но он мне в, в целом где-то тысяч на семьдесят 80 привел. То есть у него какие-то тоже чай, чаты были в Skyway. Вот. И он не вот так вот понапроводил. Друзей тоже еще себе хорошо как бы получил. еще сам докупал по 1000 рублей. Вот. Вот как-то такой опыт. Я еще видео записал по этим, ну, по телефону. Я просто отдельно вышлю. И в этот час я тоже сброшу, когда сделаю, ну, потому что Владимир их потом подобьет все в общей. вот, а вам вот то, что вам любопытство долго не таить, я вам еще сюда продублирую. Вот. И там, в принципе, я тоже рассказал пару мыслей по поводу, что, ну, не, не очень это трудно на самом деле, а просто этот поток включаешь, действуешь и, в принципе, все продает. Вот. Ну, в принципе, у меня все. Раз-раз, на связи. Да, ага. Алексей. Да, Алексей. Алексей на связи. Здравия, братья. Э -э, позывной хохол, ополченец. С Я... Володей познакомился давно. В общем, это человек, который, ребят, нас ведет в нужном направлении, в нужном руфре. Прям, не знаю, мороз по коже от того, что сейчас происходит на самом деле. Вот. Э -э Лег, ты, Выслу, Лё, Лёх, ты скажи, знаю. как познакомился, потому что много зрителей будут смотреть, чтобы у них было понимание, как познакомились. Как мы познакомились, я очень был заинтересован э, программой СССР э, и вышел просто от фонаря, позвонил э, человеку, э, неизвестному мне по интернету, и спросил, твоя тема, э, правовед Сибирь. Не ошибся я, он, нет. И мы э, с Володей проговорили где-то с 11 вечера до 6 утра. Мы обсудили с ним все, я ему рассказал свою судьбу, он мне рассказал, как он жил. Мы, мы поняли друг друга настолько, что я вот сейчас ну, не знаю, если честно. Вот, у меня есть братья, но если честно, по духу мне Володя ближе, чем, чем, чем, чем, чем эй, эй. те, которые называются, да, двоюродные братья. На самом деле, человек э, ведет нас э, к такому светлому будущему. Я, как скажу, как грех, я тоже не ожидал, что будущее настанет так быстро. Оно уже все, оно уже нам стучится на пороге в окна. Вот, э, по продажам сказать вообще ничего не могу, потому что в данный момент немножко я, ну, э, чтобы правильно вы меня поняли, засекречен до 45 лет. Я, конечно, выхожу на связь, я общаюсь с людьми, но просто я не могу светиться так крепко, как у вас пока это все возможно. Но я исправлюсь, и я это все наверстаю. Вот все то, что сказал Володя, делать, повторять, и э, все пойдет, семимильными шагами оно уже пошло. Вот, э, у некоторых есть сомнения вот, на предмет того, что якобы какие-то разводники. Но все мы прекрасно понимаем, что это не так все изменится в ближайших пару месяцев, но просто люди потеряют время и будут покупать эти контракты уже за другие деньги почему так, пока не запущен генератор в России Вот у моих, допустим очень многих, вот именно в этом плане сомнения все мы бывшие ММ-овцы, все, все мы пытались заработать, как говорится вот, но это немножко другая тема подкреплена действительно бесплатным электричеством так что у нас огромное будущее, и вот не знаю благодаря Володе действительно у нас есть шанс, как говорится, не богачами стать, а жить э, действительно в ладу с природой, э, ну и так далее. В принципе у меня все, краска сестра таланта, ребята, всех люблю, обнимаю от души, я с вами. Что-то у нас Денис молчит. Да-да, тебя что-то слыхать, как будто ты там с Америки звонишь. Да, это, тамада Да не да, да. что, Да-да-да. Что-то потся мы Да, у Лены там песни. Ну что, друзья, сказать, как бы. По развитию делаю все то же самое. И также э, в первую очередь, то есть люди начали собираться, которые приобретали для себя, я всем от себя установил а, такой бонус 10 процентов за а, от суммы сделки за приведенного человека Всё, есть, и как бы людям это нравится люди сообщают своим друзьям знакомым информацию сами изучают сообщают друзьям знакомым там по своим каналам а, их, их люди то есть ко мне уже приходят и а, значит Доточили до того, что самые, самые скажем так, продвинутые, да, легко обучаемые, понятливые люди просто присылают мне адрес кошелька, сумму, адрес кошелька, сумму, адрес кошелька, сумму. Все, и присылают потом чека переводит. Я вижу, что у меня этот перевод пришел, и я просто беру, копирую адрес кошелька, отправляю эту сумму контрактов. Копирую отправляют, отправляет. и в конце человек пишет мне свой кошелек, я процентов от общей суммы ему отправляю, все рады и довольны. И нет, с моментом извини перебью, пользуясь моментом хорошо, что я тебя словил. Сейчас тебе будет Олег Шаманский выходить на связь, это мой человек, э -э, тоже блогер, он по-моему в Крыму сейчас, вот он будет а то... у тебя там простить, помнишь я обращал? помочь продать купить за биткоины вот сейчас он будет случаться но я так понял от него там пойдет сейчас я, я я на тебя и что ну, хорошо все. за биткоины я пообщаюсь как бы там будет канал за биткоин олег шаманский все на связи. А я понял понял видел видел не успел еще до него добраться понял ну, ну и, в общем так я на данный момент в Красноярске. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, микрофон. Езжу. Алло. Да, да, да. да. Ну, вот, 31 числа вот, в 5 утра по, по моему по иркутскому времени когда дома находился. Получается в 00 по Москве. У меня просто все стихло. А до этого, как внук, стихло, у меня в ушах зазвенело. То есть <coughs> ä, было такое, что вот звонит телефон, одновременно звонит скайп, звонит там WhatsApp, там в этот Вибер или Viber, как его правильно, там на почту пишет, вот, и ВКонтакте все заваливают. Все, и вот сидишь, пиздец успеваешь, руками все это дело обрабатывать и голосом. Ну и как бы на то момент, то есть у меня все было обработано вот к этому времени. 00 по Москве, у меня все обработано. Я доволен. Просто как бы, ну, постоянно такая движуха была. Я от компьютера отходил, там, ну, не знаю, на 15 минут отошел в ванну, да, пришел полчаса, разгребаешь вот эти 15 минут. Потом отошел покушать, то же самое опять разгребаешь. Ну, конечно, передышки были. Ну вот. Просто надо изучать информацию самим и делиться ей качественно с другими нет, само собой, просто вы были в шестерке первых и мы по регионам кинулись вот к первому попавшим, ну не первому попавшемуся, я уже тебя знал по роликам поэтому как бы такая движуха ну вот соответственно мы уже давно всем говорим, заводите свой YouTube канал, прокачивайте его то есть, даже вот сейчас расскажу, если Эдуард меня слышит а если он здесь еще обратился к да, Я вот уже не помню кто, а обратился человек ко мне, на телефон позвонил, да. говорит, я вот э, у Эдуарда Росича видел ролик, э, получается, угу. ну там э, твой голос был, то есть Эдуард э, мой ролик перезалил, получается, да, э, несмотря на то, что Эдуард показал там свои контакты, э, ну ролик записывал я. И человек говорит, я хочу услышать твой голос, э, все, голос услышал, говорит, ну все, я слышу, голос твой все, давай оформлять сделку. Как бы. Я вот к чему это говорю, что э, записывать нужно стар стремиться свои собственные ролики, да, то есть там вебинар перезалили, это конечно, а свои собственные ролики, они работают качественнее, чем э, перезалитые. Ну, как бы вот так. так И отзывы людей также писал, то есть у меня такая же акция, висит вконтакте на стене 1 мегаватт дарю каждому кто ну, новичок да получается также пробиваю по изерскану потом за отзыв 5 мегаватт то есть присылает человек отзыв там у меня отзывы подходцы я публиковую как бы потом и за репост Это записи 10 мегаватт через месяц то есть вот через месяц будут начинать обращаться ну я ее хочу модернизировать эту акцию, пока еще, ну как бы были-то мысли, пока отложил это дело до 15 апреля, как раз родиться у меня как это сделать качественнее. Ну вот, сейчас как бы такие дела решаюсь просто офлайн там по земле ездим, двигаемся, надо организовать некоторые вопросы. У меня ну, твоя, да? твоя реклама висит вконтакте. Чего? У меня ведь твоя реклама ВКонтакте. Да. Так, а ты повесь ну, свою твою. и замыкай на себя весь цикл людей. Вот в чем смысл. Да, это понятно. Мы с Денисом договорились. Я же хочу еще 10 сверху с него сбить. Я уже это сделал. Я уже дождусь. Понятно, что буду делать. Ну, как? Как-то так. Особо. Ну, Уже под... все все сказали. двум часам под, подбирается, да. Не очень хватит терпения у многих слушать. Вообще надо в час как бы нам планировать, укладываться, чтобы... Легче а я, на... я разобью на два часа. Ну, на, на час каждую все. Ну да, одну, допустим, как планерка, вот где мы там закладываем. Да. А вторая опыт. Да, вот. Опыт богачей об информации, как разлетается информация, вот мы сейчас в Красноярске, я да, делала, а, и хорошо. снимаем квартиру, я хозяйки квартиры рассказывают про бесплатное электричество, она говорит, слушай, где-то я это видела, в Телеграме, ну вот таким образом работала, ну и вот она заинтересовалась, тоже ей надо в свой дом ставить, что у тебя что-то ну чё, завершаем. Да. Как раз войдем в два часа в режим. Всех благ, всех благодарю. Продолжаем трудиться, работать, двигаться. До следующего созвона. Да, Володь, потом ссылочки сюда в чат скинешь, где там что будет. Конечно. Все, всем благ всех. Благо, всем благо. Всем благо. И благо принимаю.